Добрый вечер. В эфире новости в студии Аина Исакова и в начале коротко главным. Сорум Байджиембеков обсудил на встрече с главой главного надзорного органа страны вопрос о текущей деятельности органов прокуратуры по надзору за исполнением законов. Подписаны указы о награждении многодетных матерей республики орденом Батыр Эне и медалью Эне Данклы. В южной столице жалуются на подпольное казино, которое работают под вывеской детских игровых клубов. Завтра в столице в рамках проекта «Безопасный город» заработают камеры на еще 19 перекрестках. Вопрос о текущей деятельности органов прокуратуры по надзору за исполнением законов органами государственной власти и правоохранительными структурами за прошлый год и первый квартал этого года обсудил на встрече с руководителем главного надзорного органа страны глава государства. Генпрокурор от Курбик Джамшитов представил информацию об исполнении решений Совета Безопасности от 8 февраля прошлого года и 30 января этого года, принимаемых мерах по реализации решения Совета по судебной реформе при президенте и указа президента о некоторых мерах принимаемых в рамках проводимой судебной реформы. Соромбай Джембеков подчеркнул важность дальнейшего усиления надзора за исполнением законов, а также реализации в полном объеме мер, предусмотренных новым уголовно-правовым законодательством. Глава государства подписал указ о награждении многодетных матерей республики орденом Батыр-Эне. Почетный знак отличия получили 1135 матерей, имеющие и полноценно воспитывающие семерых и более детей. Кроме того, президент подписал указ о награждении многодетных матерей республики медалью Эне данг удостоенных У достойных медалью матерей, имеющих и полноценно воспитывающих шестерых детей, согласно указа, 470. Почетные знаки отличия получили женщины со всех областей республики. Государственный визит Зимпина в Кыргызстан будет успешным. Об этом сегодня заявила посол Китайской Народной Республики Д. в ходе третьего форума экспертно-аналитический диалог Кыргызстан-Китай. Аналитики, эксперты, представители научной общественности и государственных органов обменялись мнениями по вопросам углубления партнерства в новых условиях, а также по укреплению и развитию дальнейшего партнерства между Кыргызстаном и Китаем. Подробности в репортаже Мадины Низамовой. Несмотря на то, что сотрудничество Кыргызстана и Китая на сегодняшний день находится на пике развития, между нашими странами еще достаточно сфер, где можно успешно реализовывать совместные проекты. Именно для того, чтобы обсудить дальнейшие перспективные направления партнерства, сегодня на форуме собрались аналитики, эксперты, руководители государственных органов и представители авторитетных научных центров Кыргызстана и Китая. Наивысшие результаты сотрудничества отмечаются за три прошедших года, сообщил заместитель министра иностранных дел Нурлан Абдрахманов. По итогам последних трех лет Китай занимает первое место в товарообороте Кыргызской республики с другими странами и привлечении инвестиций в экономику Кыргызстана. В 2018 году товарооборот Кыргызстана с Китаем достиг наивысшего уровня за последние годы – 2 миллиарда долларов США. Поступление прямых инвестиций из Китая в 2018 году составило 245,429 сорок и четыреста миллионов долларов Сша. Кыргызстан и Китай ведут регулярный диалог на высоком уровне. В прошлом году в июне состоялся государственный визит президента Сорунбая Дженбекова в Китай. По итогам двухсторонних переговоров с Си Цзиньпином был подписан целый пакет договоров. Главы республик выразили готовность и дальше углублять сотрудничество. В этом году Кыргызстан ожидает лидера Поднебесной с ответным государственным визитом. Планируется, что он состоится через месяц. И, как заявила Посол Китая Ду Дэ Вэнь уже прогнозируется, что данный госвизит будет успешным. Как китайская, так и киргизская стороны надеются, что в рамках данного визита будут намечены новые перспективы развития китайско-киргизских отношений, будут достигнуты новые результаты в высококачественном совместном строительстве атимпояс и «Отим путь» в Киргизстане. Будут найдены новые плоды общего развития и процветания для двух стран. Кыргызстан и Китай объединяют не только двухсторонние отношения, но и совместное членство в двух крупнейших интеграциях – Шанхайская организация сотрудничества и Один пояс – Один путь. Оба проекта были инициированы китайской стороной. И в том, и в другом случае Кыргызстан первым поддерживал начинание своего стратегического соседа. Как отмечают эксперты, на сегодняшний день китайский потенциал практически не ограничен, а у Кыргызстана имеются хорошие условия для развития – Остается превратить эти условия в конкретные проекты. Кыргызская республика, как одно из государств, основателей Шанхайской организации сотрудничества, заинтересована в том, чтобы в новых условиях ШОС укрепилась как прочный фактор стабильности и безопасности не только в регионе, но и в мире. Мы поддерживаем выдвинутую инициативу совместного строительства «Одного пояса, одного пути» в рамках которого проекты охватывают разные направления сотрудничества, такие как транспорт, логистика, строительство, коммуникации, инфраструктура и так далее.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 Достижения, которые можем гордиться. То же самое соглашение о всеобъективном стратегическом партнерстве, это как раз в рамках политического сотрудничества. Да? В сфере, опять-таки, строительство дорог, это все знают, реконструкция дорожной сети города Пешкек, вокруг города иссык ирогационной сети в иссык области и так далее. Если говорить о шанхайской организации сотрудничества, то, по мнению аналитиков, объединение из года в год показывает эффективность своей деятельности. Продолжается наращивание согласованных усилий по противодействию общим вызовам и угрозам безопасности на территории стран ШОС. В 2017 году открылся новый этап развития. Шанхайская «шестерка» стала «восьмеркой» благодаря новым членам – Индии и Пакистану. Через месяц в Бишкеке состоится очередной саммит глав государств. Я думаю, что этот саммит очень важно для дальнейшего развития ШОС. Я думаю, что Китай, и Китай, и Киргизия, мы должны продвигаем развитие ШОС. Самое главное, что, чтобы все страны придерживаться шанхейский дух. То есть через сотрудничество и диалог решать все сложные проблемы. За 27 лет дипломатических отношений нашим странам удалось наладить не только торгово-экономическое сотрудничество, но и укрепить связи в культурно-гуманитарной сфере. На сегодняшний день в Китае обучается свыше 4000 наших студентов. В целом, ряде кыргызстанских вузов открылись кафедры китайстики, кабинеты по изучению китайского языка и культуры. А в конце апреля, во время встречи с Орунбаем китайские ученые порадовали новостью. В китайских летописях Датируемых X веком до нашей эры найдены новые данные о кыргызах. Совместное изучение источников будет продолжено. Мадина Низамова Директора госпредприятия «Инфоком» Таланта Абдулаева выпустили из-под стражи. По информации Первомайского районного суда, меру пресечения на домашний арест изменил сегодня следственный судья. Генпрокуратура ходатайствовала об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Суд удовлетворил ходатайство. Ранее по решению суда в СИЗО ГКМБ водворили директора «Инфокома» Таланта Абдулаева, стать секретаря Даниэра Бакчиева и заместителя председателя ГРС Руслан Бека Сарыбаева. Последний возглавлял тендерную комиссию. Комиссию по закупке бланков для биометрических паспортов. Его отпустили под домашний арест. Раньше всем троим предъявили обвинение в коррупции. В производстве Первомайского районного суда города Бишкек рассматривается уголовное дело в отношении 13 лиц, обвиняемых в коррупции, в уклонении от уплаты налогов, подделке документов. Сегодня судебное заседание вновь не состоялось в связи с неявкой адвоката Турдалиева, в связи с чем слушание дела отложено на 17 мая. Вчера примерно в 16 часов вечера после продолжительных дождей в селе Бештерек Джумгальского района сошел сель. По информации Министерства чрезвычайных ситуаций, природный катаклизм причинил ущерб пассивным площадям и отдельным участкам автодорог. Жилые дома не пострадали. В данный момент проводятся необходимые работы. К месту прибыла специальная техника. Наряду с этим созданная комиссия подсчитывает причиненный ущерб. Пострадавшим фермерам и дихканям будет оказана помощь. «Сель затронул территорию семи хозяйств. Для устранения последствий природного бедствия привлечены силы местного Айлюк Проводится комплекс необходимых мер». В Южной столице жалуются на подпольные казино, которые работают по вывеской детских игровых клубов. От их деятельности пострадал уже не один человек. Из-за игромании люди теряют квартиры и машины остаются на улице. Сотрудники милиции пресекли деятельность уже десятка подобных заведений. Но искоренить их на корню пока не могут. Мои коллеги продолжат. Трехкомнатной квартиры и шести машин лишила семья Рахмана Алиева, житель Наукадского района, в отчаянии. Всему виной подпольное казино, которые пристрастили к пагубной привычке его сына. Наша семья осталась на улице, у нас ничего нет, даже денег на хлеб. Я не узнаю своего сына. Он играя в казино проиграл все: квартиру, машины. Помогите закрыть это место. В нелегальном казино молодой человек, как он признается сам, был накануне и снова крупный проигрыш. Пагубная привычка уже давно превратилась в зависимость. Ради игры он специально приезжает в Ож, Чем и пользуются нечистоплотные предприниматели. Надо это место закрыть. Здесь я проиграл все. Здесь я играю с 2017 -го года. Тут только проигрывают. Не играйте в казино. Отчаявшиеся родители уже обращались в СМИ, чтобы на работу подпольных казино обратили внимание. Когда на место выехали журналисты, к ним применили силу, рассказывают люди. Ух. По рассказам пострадавших от них были обращения и в милицию, но также безрезультатно. При этом, как рассказывают в ВВД Южной столицы, с жалобами на подпольные и горные заведения люди приходят уже не впервые. На этот конкретный объект нам жаловались минимум дважды. Последний раз это было 18 марта. Идет расследование, оно еще не закончилось. Здесь есть признаки преступления по статье 212 Уголовного кодекса – организация подпольного казино. Те, кто нападал на журналистов, уже дают показания. По данным Ожского городского УВД, на данный момент уже пресечена деятельность десяти подобных нелегальных и горных заведений, которые работали под прикрытием вывески детского игрового клуба автоматов. Алена Смирнова, Зейнат Ибраимова, Бигджаны Рызбайлу ЛТР, Ошская область. Завтра в столице в рамках проекта «Безопасный город» заработают камеры на еще 19 перекрестках. Напомним, что проект «Безопасный город» функционирует в столице Чуйской области с 12 февраля. О том, когда и на каких перекрестках столицы заработают очередные видеокамеры, расскажет Самбеку Улу. Завтра, 14 мая, еще 19 перекрестков Бишкека станут безопаснее для пешеходов и водителей авто. Новые видеокамеры подрядчик госзаказа уже установил, а специальная межведомственная комиссия проверила готовность к эксплуатации. При этом бюджетных средств затрачено не было. Установкой камер занимается компания Подрядчик. Тем самым с начала работы новых камер первый этап проекта Безопасный город будет завершен. Последние 19 перекрестков на той неделе технических работы завершили и вот на днях завершили техническую приемку этих комплексов и с 14 мая они начинают работать в промышленном формате в целом работы по первому этапу завершены и пока нареканий к подрядчикам с нашей стороны нет Теперь нерадивым любителям полихачить на дорогах Бишкека нужно быть бдительнее и аккуратнее в разы. Видеокамеры будут работать по-настоящему. Ни о каком пилотном режиме не будет идти и речи. За нарушение придется платить штрафы. 19 новых аппаратно программных комплексов заработают на перекрестках. Улицы Элебесова, Аул. Проспекта День Саупиня, улица Алукулова. День Саупиня, улица Сады Галиевой. Улица Бакамбаева Проспект Молодой Гвардии. Улица Фучика, около АЗС Газпром, Нефть. Улица Суеркулова, байтик Батыра. Проспекта Чуй, улица Шопокова. Улица Суеркулова, Юна Проспекта Айтматова, улица Ахумбаева. Проспект Джебекджолу, улица Лермонтова. Улица Ауэзова, проспект Шабдан-Баатыра. Улица Льва Толстого, проспект Молодой Гвардии. Улица Льва Толстого, Матыева. Улица Алыкулова, Омуракунова. Улица Ахумбаева, Теналиева, проспект Айтматова, улица Масалиева, улица Горького, проспект Айтматова, улица Токумбаева, 7 апреля, проспект Айтматова, улица Семетей. Первые месяцы работы безопасного города показали высокую эффективность проекта. Так, по официальной информации, за несколько месяцев видеокамеры зафиксировали 303 844 нарушения правил дорожного движения. Оплачено штрафов на сумму чуть менее 58 миллионов сомов. Как отмечают в центре мониторинга, водители стали привыкать к новым реалиям, и количество нарушений сокращается. Это то 30, 40, даже 50 процентов уже провели к данным требованиям и к данным нарушениям. Вот заранее знает водитель, что установлены камеры, что старается, и старается не нарушать правила дорожного движения» о том, что нарушать ПДД нельзя, и о пользе безопасного города знают и сами водители, ну или хотя бы социально ответственная часть автолюбителей. По их словам, камеры поспособствовали обеспечению безопасности на дороге и профилактике правонарушений. Нарушений мало, да, мне, мне кажется, так. Она ну, не гоняет, как раньше. Провезло на город острова, ездят все аккуратно, спокойно, каждый порядно. Вот это очень хорошо, особенно для нас, для автошколы. Это очень хорошо, что безопасный город, камеры все соблюдают свои дистанции. Ну, в основном так получается. Вот где-то нарушать, но редко. В рамках второго этапа проекта предусмотрен запуск 306 аппаратно-программных комплексов. Они будут установлены в городах Бишкек и Ош, а также в 16 малых городах и трассах республиканского значения. Государственный комитет информационных технологий и связей объявил соответствующий тендер на прошлой неделе. Результаты станут известны в начале августа, а уже осенью начнутся технические работы. Бег Мамата Самбек улу, Бегзат Машапов, ЛТР, Бишкек. Около 30 заявлений на должности в новое управление патрульной службы милиции подали с начала конкурсного отбора, который стартовал 6 мая. Отбирать лучших из лучших будут 14 членов конкурсной комиссии. 8 из них – представители гражданского общества и 6 человек – представители МВД. Отметим, что участие в конкурсе могут принять как действующие сотрудники милиции, так и гражданские лица. Как будет работать новосозданное подразделение узнавала Гульзада Чубакова. Шанс для осуществления детской мечты. Такая возможность для Давлета Абдраимова выпала с объявлением открытого конкурса на должность в новое управление патрульной службы милиции. У Давлета техническое образование, но профессия была всегда не по душе. Потому, увидев на сайте новость о наборе в сотрудники милиции, он, не задумываясь, пришел подавать заявление и попытать удачу. Встать на страже правопорядка. Милиция сама изначально привлекала, а именно то что там какие-то условия я как бы особо не интересовался этим просто мне, меня этот как бы, мне интересно стало то что вот как бы сотрудников набирают сегодня я сдал документы и теперь я буду э, ожидать проверки своих документов всего Ответим, таких, как Давлет, желающих быть милиционерами, немало. Приходят как молодые парни, так и девушки. С начала объявления конкурсного отбора заявление написало порядка 30 человек. Из них 18 – представители гражданского общества. Остальные – действующие сотрудники ГОБДД. Всего на замещение должности в управлении патрульной службы милиции. Предусмотрена 871 вакансия. От сотрудника младшего состава до замначальника управления. Сотрудники ГОБДД консультируют, какие документы необходимо подать для участия в конкурсе. Первый это паспорт, свидетельство о рождении, если женат ЗАГС о браке, браке диплома по окончанию высшего образования, юридическое или техническое, отзывы соседей, военный билет, альтернативный, если альтернативный, то есть по семейным обстоятельствам или по военной кафедре младших лейтенантов, фотографии 9 на 12 и 3 на 4. Прием документов будет проходить до 6 июня. После желающие стать сотрудниками патрульной службы милиции пройдут четыре этапа конкурса, где первый предусматривает тест на общие знания, и его будут проходить все кандидаты. Данный процесс будет осуществляться Центром оценки в образовании и методов обучения. Следующий тест – это военно-врачебная комиссия, требованию законодательства, потом физическая подготовка и собеседование. То есть вот эти четыре теста. Четыре этапа прохождения конкурсного отбора они будут контролироваться, в том числе и значит, конкурсная комиссия. Конкурсная же комиссия состоит из 14 человек. восемь из них – представители гражданского общества и 6 – представители МВД. Отбор будет проходить открыто и устроиться по блату не удастся. Кандидаты, прошедшие открытый конкурсный набор, продолжат подготовку к службе на трехмесячных курсах, которые будут проходить на базе Академии МВД. Там будут обучать необходимым законам и как правильно при этом качественно нести службу. «Как должен вести себя, все исключения коррупционного проявления, сознание самого нового сотрудника будет меняться, понимаете, и как он должен нести службу, в каких моментах он должен оперативно приехать на место происшествия, как должен охранять место происшествия». После подготовки кадров ожидается, что патрульная милиция начнет функционировать уже с 1 сентября. Рабочий график сотрудников будет разделен в три смены по 8 часов. Они будут обеспечивать охрану общественного порядка и дорожной безопасности на 235 участках по всей территории столицы. Кроме того, планируется внесение изменений в форму метода несения службы. Автопатруль будет контролировать внутренние дороги столицы и большие трассы. Пеший патруль будет нести службу в местах большого скопления людей – в парках. Конный патруль будет функционировать в новостройках и жилых массивах столицы. Планируется добавить еще и велосипедный патруль. Если решится вопрос финансирования, то на этом виде транспорта сотрудники будут нести службу в праздничные дни в парках и скверах. Отметим, у всех сотрудников патрульной милиции будут нагрудные камеры, что непосредственно направлено на минимизацию коррупционных явлений. Новосоздаваемая патрульная служба милиции будет не только обеспечена всей необходимой материально-технической базой, где помимо современных технологий будет приобретено более 120 новых патрульных автомашин. Также особое внимание уделят пошиву новой формы и заработной плате сотрудников, которая составит свыше 20 тысяч сомов. Пилотный проект по созданию нового подразделения в Бишкеке планируется реализовать до 2020 года. В последующие годы реформа охватит всю страну. Напомним, что в августе 2018 года по поручению президента страны была образована экспертная рабочая группа, которая выработала конкретные предложения и мероприятия по снижению уровня ДТП и усилению работы подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность. А уже в ноябре Соранбай Джейенбеков ознакомился с выработанной стратегией экспертной группы и одобрил план по созданию управления патрульной милицией, особо подчеркнув необходимость установления повышенной заработной платы, социального пакета и возможности карьерного роста –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 Мошенники обещают абитуриентам высокие баллы по общереспубликанскому тестированию за деньги, сообщили в Центре оценки в образовании и методов обучения. И желающих обогатиться на желание выпускников школ получить высокие баллы на тестировании очень много. Прокомментировать ситуацию мы попросили директора Центра оценки в образовании и методов обучения Инну Павловну Валькову. Здравствуйте. Здравствуйте. Что именно предлагают эти лица абитуриентам и их родителям, и может ли это быть правдой? Первое, это когда мошенники э, обещают, что они дадут правильные ответы на тест. Это э, самая, наверное, легко э, проверяемая группа, то есть ученики-абитуриенты э, идут на тест, и они вставляют, вот эти неправильные ответы, и потом получают очень низкий результат. Как мы об этом узнаем? Узнаем по тому, что к нам приходят с, с претензиями родители, говоря о том, что вот они купили ответы, а они не подошли. Ну, В данном случае рекомендация, наверное, такая не верить никаким мошенникам, которые дают готовые ответы, поскольку готовых ответов на самом деле не существует. Мы специально делаем так, чтобы ответов не было. До того времени, как пройдет тест, все листы ответов будут просканированы, записаны на диск. И этот диск будет положен в ячейку банка, а ключи от этой ячейки будут разданы а, нескольким разным организациям. Что нужно знать абитуриенту и его родителям в данной ситуации? В данной ситуации нужно знать одно, не доверяйте всем тем, кто обещает вам золотые горы. Дело в том, что э, сейчас все мошенники играют на э, огромном желании родителей, чтобы ребенок с какими знаниями бы он ни был, о, чтобы он поступил в ВУЗ. И вот это огромное желание, когда родители бегают и не знают, кому дать какие-нибудь деньги, чтобы что-то, э, какую-то помощь оказали. Вот она играет злую шутку с этими родителями. Не верьте, не доверяйте тем, кто говорит, что они через нас или какими-то, я не знаю, другими обещанными способами могут повысить баллы. Благодарим, что дали разъяснение по такой важной теме. Мы продолжаем тему образования. Определены даты вручения аттестатов учащимся 9 и 11 классов. По данным Министерства, мероприятия по вручению свидетельств об основном общем образовании выпускникам 9 классов пройдут в школах 21 июня в 10 часов. Мероприятия, посвященные завершению обучения и выдаче аттестатов выпускникам 11 классов, состоятся 24 июня в 10 часов. Приказом ведомства поручено провести во всех школах встречи с родителями и председателями родительских комитетов выпускных классов по вопросу Организации проведения торжественных мероприятий по ограничению материальных денежных затрат родителей на проведение выпускных мероприятий. Отмечено, что по фактам незаконных денежных сборов с родителей будут приняты меры вплоть до увольнения с должности директоров, классных руководителей и учителей школ. В ней мероприятия будут организованы круглосуточные дежурства. Директора и педагогические коллективы несут персональную ответственность за обеспечение порядка и охраны жизни и здоровья выпускников».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 Полтора тысячи родителей были поданы неправильными заявлениями, да? Получается, они некоторые ошибались вместо серии паспорта писали фамилии, да? Были такие ошибки вместо фотографии паспорта прикрепляли фото ребенка. Очень много было ошибок, но оперативно работали районным центром образования, городском отделом образования, и получается, мы уже исправили 1200 заявок, да? Получается. А есть заявки, которые сейчас отклоненных, это те заявки, которые они ждут второго этапа.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 К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Далее в эфире новости спорта и прогноз погоды на завтра.